При входе в лес, меня встретили черепа. Они как бы предупреждали меня, что сюда лучше не соваться. Но я проигнорировал это. Не придал этому значения. У меня была только одна цель. Найти этого человека. Найти пропавшего здесь человека с чемоданом денег ну или хотя бы то что от него осталось я узнал о его исчезновении края муха от своего знакомого и незамедлительно отправился сюда если бы я нашел этого человека я бы его естественно убил и забрал себе деньги этот лес не очень большой и поэтому поиски не должны были занять много времени. Однако, чем дольше я находился здесь, тем больше меня не покидало ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Шло время... И это ощущение становилось все острее и острее. И вот я уже забыл про свою основную цель и решил выбраться из этого леса. Черт с ними, с деньгами и с этим идиотским планом, который мне пришел в голову. Сейчас главное поскорее выбраться отсюда. А вот и забор. Странно. Раньше его здесь не было. Впрочем, особого выбора у меня не было. Я намеревался перелезть через забор. Или найти в нем какую-нибудь дырку. Но когда я подошел к забору вплотную, то понял, что мой план абсолютно... Не получится реализовать. Тогда я решил поискать обходной путь. Может быть, в заборе будет какая-нибудь дырка, и дырка нашлась. Но вела она в болото, наполненное гнилью болото, через которое невозможно было перейти. Это был крах, крах моего плана. Надо было возвращаться назад. И это возвращение стало моей роковой ошибкой. Теперь я точно знал, что обратно уже никогда не вернусь.